Друзья, биржа KuCoin проводит опрос и раздает 140 тысяч монет, BFC, общий пул. Ссылка на регистрацию у кого нет аккаунта будет в описании под этим видео. На Google форму, там же. Плюс ответы. Итак, необходимо нам пройти регистрацию у кого нет аккаунта на бирже KuCoin. После этого открываем форму, отвечаем на вопросы. В самой нижней строке указываем ваш UID от этой биржи. Как его взять? Вот пример. Нажимаете на значок, открывается меню и здесь будет кнопка копировать. Копируем, вставляем в ответ и нажимаем отправить. Все, больше от нас здесь ничего не требуется. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.